Так, ух, uh, так. Да, не, да, да я откуда oh, знаю. Ой мой. Ой. Э, Талин, привет. Да, ладно, <сушался> я пойду. Мне тут нечего <суш tensions> делать. Так, талисман Павлин. Ой, это... ну же... Талисман кролика. И этого я уже отнес. Ту Так, тики, давай. Где <сушался> этого идиота, <сушался> Носик? Он меня уже бесит. Все, забегай у нас и сам попаздывает. Тут реально уже хуже хуже человека, который опаздывает вечно на встрече. Это так вечность, прошу. Я пришел уже. Я с крыши в Арабские Эмираты. Я был час. Мы тебя целый час ждем. Потому что я был занят важными делами. Я пойду посплю. Так. Я сегодня ухожу уже делать то, что я хотел делать Вам еще не рассказывал. А, да. а, я силу талисмана паука перенесу в силу... Ой, перенесу в талисман этого кролика. перестанет работать? Все, он будет работать. Все, я пошел ну, сейчас это делать и а? отправляться за... Погоди. мин Тогда мы можем раскрутить, да? Да, все. Но следите, что по не было. Хорошо, Если я хочу, я что, созидан... Клевер, ты можешь создавать же талисман. Создашь талисман, потом леди баг, или что? Я... Талисман да, я умею. Ты не ум... ты... Создать талисман леди суперката кота нельзя без разрешения владельцев этих камней. Но я тебе разрешаю, так, ну, все. Да? Боже, чуть не упал. Нет, бы... Так, Прота. сюда... Открываем. Так, начнем. Так. Так. Сюда надо... А нет, сюда, сюда надо что-нибудь... Какой-нибудь рожек. А вот это... Как пройдет. Так. Так. Я остался последний. Надеюсь, ничего не взорвется. А то будет плохо. Ничего не взорвалось. Ничего не заработало. Я что-то неправильно сделал? Так, что я сделал неправильно? А может быть... Сюда и кидим. Вот. Вот сюда. Оп. А теперь снова запустим. Так, сейчас от отключим. Раз. Два. Так. Ну, еще получилось. Проверим. Вроде бы... Да, и он исчез. Значит, вся энергия пригодилась и. Флав, тики, слияние. Итак. Так, так, так, все, у меня получилось. Ах, ты здесь. Так, ну привет. Привет. Иди-ка сюда. Теша отфигариваю. Ладно, я, я решил посмотреть, что ты сделал. Ничего не сделал, никак не улучшился. Значит, не сможешь напишу по измерению. Да. Ты я не рад. смогу. У -у -у. Так, ладно, герои, все на вас Писал И теперь открою крота или крота, как там говорится. Крота! Так, и где я? Это корота, вот ненавижу. А, эти путешествия. О. Богу. Это Итак, и Давай. в каком это я? Вроде бы. О, боже. Аля, привет. Здравствуй, мистер Бак. Кроли Бак. Я кролебан, да. Почему тебе изменился цвет волос? Почему? Откуда у тебя камень кролика? Я хранитель. Мистер Бак, крыша поехала. Здравствуйте, Том. Что там происходит опять? Маринет, Маринет. Птики, давай. Ты когда перестала быть хранителем? Не скажи мне что? Не понял. Это что такое? О, боже мой. Вот это мистер Бак. Так, я кролиба. Тебя... Ты котика забыла пойти покормить. Да, пойду я с тобой пойду покормлю котика. Лайла? А -а -а. Что ты тут делаешь в рунге, Воровка вообще наглая. Ты воровка, ты что, офигел? Давай, а -а -а, вместе с надо не за. Так, все, значит у меня все сработало, и я супер умный гений. Какой ты а Чего ты тут забыла? Что это кто так. такой? Оно свалилось отсюда. Тихо. Так ты. Стой, ему что Что у вас тут хранитель? Я. Ты Леди Нуар. Так. Мне понадобится. Ты Мистер Бак. Да. Я, так Я. понимаю, вы типа это вселенная против... противоположность. Какая вселенная, свалилась. Боже, oh, что это? А, ah, вы что, еще в, ваши, в вашем измерении еще не, до, не дошло это, да? А, у вас еще нет там это талисмана. Ну, дошло талисмана... Что, ты что ты мямлишь там? Привет, yeah. так, что происходит? Так, полбесы. <с> Я из другого Даже измерения. Тихо. Тихо. Я из другого измерения. Вот у меня моя шкатулочка. При мне. Я из другого измерения. Меня зовут Кроли бак Я пришел сюда не просто так, потому что в нашем измерении появился злодей тайм Тигер, который пришел в ваше измерение. И мне надо его найти. А вы тут всякие будете мне мешать мне. Хотя, может выращаешь? быть, вы мне и поможете. Может, вы не такие бесполезные? А тут налетели Слушайте, на меня. Миражем огрею. Мы сейчас я вообще все Мы иди, кори. Сейчас лезяну аркатаклизмом огреет. Mm -hmm. Ну, пусть агрей. Давай, давай агрими меня. Сумасшедший какой-то. Смиряем, я тебе точно агрею. Ну, давай, катаклизмом, давай. Стой, не надо. Влади, сумасшедший, Мы, не, знаем, что будет не надо. Ударщек, давай, как ударь меня. Быть? Сумасшедший. А мне. Сумасшедший, это за... да, больной. А. Не, давай, давай, ударь. Я не боюсь то, что ты меня ударишь. Им. Mm -hmm. Не бей, не бей, дядя, сумасшедший. Это вы, просто еще ничего не знаете, какие технологии в будущем есть. Вы, просто, я так понимаю, вы не есть? используете талисман кролика, да? вообще не используете его? Но... Ну... Нет. Нет. Нет. Но... Нет но это... это же самый опасный талисман. Ты-то откуда знаешь? Ты-то ты не знаешь. Ты без да что ты говоришь? Это ты, слышишь? Что? Ты думай, что если у него... это Что это, если это синтимонстр или подчиненный бражника? Да. Так, кто ты этот, Ладно, я, я послушаю, тут пойду. Я тоже тогда пойду. Вот. Хм, неинтересно, а в... Нет, туда не пойду. Тики, детранформация. трансформация? Так, что? Мне надо поговорить с хран... хранительницей. Пойдем, хранительница. Ой. Я не понял, какого ты тут спишь. А, это Скуда мой дом проваливай отсюда. Значит, я тебя топориком огрею. Ладно, ладно, все. Все, проваливай. Маринет, Пойди в Маринет. Маринет, иди сюда. Ой. Ты хранительница, да? Угу. Вы не видели здесь всяких таймтейгеров, там все такое. Таймтейгеров <со> мы не видели. Тейгеры, таймтейгер. Знаешь? Тайм Теггер. Тайм Теггер это что такое? Это суп? Борщ? Это фильм такой я видел. Тайм. Так, погоди, нас где-то подслушивают. Послушаю, Я сейчас по Тайм Теггер это это... Никто не послушает. Я вижу. Тайм, да. Теггер это новый суперзлодей нашего Хризалиса. Ну да, в нашем, то, в нашем измерении, есть Хризарис. Я она святая, злодейка она украла телесманображника, вот не украла, что а, дал, я не знаю, когда произошло. Короче, потерял, мистер Бак, точнее я. Ну ладно. Я Ты бесполезный. Да к вами а вдруг кто-то следит? Да трикс. Я не... Нет, у тебя всегда Достой, к вами никто никогда не следит. Маринет, парни не может признать, что она его любит. А кого она любит? Смотри, она. Mm -hmm. Но она это отрицает. Она говорит, что он всего лишь друг. Как и тот пень. Так, Трикс, куда ушла? Так. Mm -hmm. Ну, значит, мой план был гениальный, то, что он. Угу. А, Я уверен, что он здесь. Я. Э, потому что можно смотреть, куда он. Погоди. Сейчас. Ух ты ж. Погоди, у него синяя кожа. Да, фиолетовый такая синенькая фиолетовая. А что за мою? Так, погоди, смотри. Вот тут а, в новостях, в последних новостях, показывали его место появления. Он находится. Он здесь. У башни. Он здесь. У Ладно. Башни? Он у первой башни вроде как. Ну, Лединоар, ну, пойдем, появление. ты мне поможешь. Так, ладно, я пойду делать домашку. Зови своего мистера бага. Странный он, конечно. Так, Лайла. Офигевшая. Завиду своего мистера бага. идет. Сейчас пойдем к эльфове башне, он должен быть там. Ой, Так, приветики. Снова мистер Бак и Леди Нуар, странно вас видеть. На самом деле, я мистер Бак, но ты мистер Бак. Так, нам нужна кельфовая башня. Давайте, пошлите. Вы мне поможете справиться. Ах ты, мистер Жук. Я так быстро не могу. Не я могу. Ее достать надо. Ой, ты кто такой? Брежник. Мне ты нужен, мне нужен хреза, О, Ой. привет. А ты-то тут что забыл? Я, что, я что тут забыл? <смех> а вот <смех> тебе скажи. Это он да. под акумой. А, да. Где? Сейчас Это что-то... Его... Чупакабра сюда <смех> иди. Это я чупакабра, я... Иди сюда, синяя. А, блин. Иди, а, иди штрафная. Вот она. Вы его? Нет. Ну, мы его поймали, он лежит. Да. Мистер Бак, свяжи стоит. своим йо-йо его. Да, а где он? Да блин, меня скинули вы. Да вы не скидывайте меня. Да не, не скидывайте вы. меня. Есть, а Уже... где он? Он пропал? Он сверху, вот лови он. Лови его. Он уходит. Лови, лови, давай. Быстрее. где он? Где он? Куда он пропал? Где этот пень старый? Ну, О, у него сила, он может в любое время уйти, в любую секунду, минуту а, и данный. И его... может появиться здесь. Здесь, ты ты хризалис, когда в этом нету. здесь есть женский крезак. Крезак с в этом зверене ее нет. Здесь есть мама, не вражник. Я видел, у вас здесь Феликс ходил. <смех> это Феликс... Почему он такой? Он добрый у вас здесь. М? У вас Феликс здесь добрый? <смех> подайте типа, mm -hmm. типа... а, вот он види его вот сейчас вижу ее а. че он такой быстрый потому что да, он, он... он какой там какая-то тачка он слышь ну, да я... я... так э, мистер бак а не да. думаешь что пора использовать твой там супер шанс супер шанс Давай. туда сюда, туда -сюда. И что, выпало Пошел туда Ч ⁇ тебе нет. выпало? ножницы Ой, Супер шанс. Стой. Не выпал топор. Надо его срочно завязать. Све а Надо его связать. Или да, хотя он бы... Он слишком быстрый. Особенно его... на этом льду вообще невозможно. Иди он себе. исчез. Он не летел куда-то. Может, он... <связь> Ведь мы все потеряли класс. Да, да, да. И да. да. он вообще какой-то будто... бесед. Mm -hmm. Он ушел теперь куда-то. Так, где же, где же, где же, где же, где же. То, что мне нужно. Так. Мне нужно наладить сигнал с кратой. Потому что... Вот mm он. -hmm. Где? Сзади тебя! За ним бесполезно бегать. Надо, чтобы он сам прибежал. Его. Его Мистер Бак! Да. Иди сюда. А, почти Мистер Бак, иди сюда. Выбегу. Бесполезно за ним. за ним бегать. Бессмысленно Приветик. за ним бегать. Нам надо, чтобы мы за ним бегали. Приветик. У меня не три минуты. минуты! Ой, не он мы! Чтобы он за нами прибежал. Давайте мы подготовим ловушку. Так как это ребенок, ему будет все. Надо потише говорить. Значит. Что ты интересно? Ну, будет ему интересно. Он же ребенок. И плюс Христалису очень одна одна вещь. Ну, это мой талисман. Ну я знаю, чем интересовать. Просто один раз тут вот пришла обтягами и тут кое-что услышала секретное в этом измерении наверное вдруг они не потеряли а потеряли что-то другое поэтому пойдемте у меня есть идея мистер собак можете трансформироваться у меня есть нет не детрансформируйся или ты уже детрансформировался я уже перевоплотился ну все так пойдемте о тихо сюда сюда заходите Сюда. Да. Зайдем, заходим, заходим. Где Сабин? Заходим. Ла-ла, лала. Ла -ла -ла. Блин, как же классно! Вау, мы нашли темную шкатулку. Она, оказывается, у... у Габриэля. Там под лестницей проход есть. Там темная шкатулка. Заходим, заходим, заходим, заходим. Ждем да, его здесь. Оттуда, ну привет, где? мистер Бак. Мистер Бак, я Мистер Бак, Где вы? А. Там тожди, там там нет, нет, нет. нет. О, О, не а, а. Топориком давай его. Свежи его. Держу, держу. Я уйду сейчас кроличья, кроличья. на в стенку. А на. Раз... О, изгоняй куму, мистер Баг поискать демона сзади. Где? А? Вот вижу. она. Пока-пока, маленькая бабочка. Рис, вставай забирай свой планшет. Мы скоро вернемся домой. Открывать вот это надо. Стой, может быть, я Мы скажу, sim, скоро вернёмся. Пошли, Крис. Принесло, В что? тебя вселилась акума, но... Я использовал много всего, чтобы вернуть тебя. Так, пойдем. Ну, легко, говорить, когда у тебя идёт. И прыгаешь высоко, и бегаешь быстро. Чё, на кнопочках? Не нажимай ее. Нет, не já, нажимай её. Нажимай. Ну что, если еще раз Идите сюда, мистер Бак или леди Нуар. Это мистер Бак. Крис, ты здесь такой... А нет, ты маленький все равно. Или нет? Да, маленький. Думал, ты вырос тут. Все равно здесь маленький. Так, спасибо за помощь, леди Нуар. Мистер Бак. Там, Используешь, а -а -а. когда Чудесный? мы уйдем. Используешь, когда да. мы уйдем. Су -су -су -су -су. Ну. ну все, Крис. Я тоже использую, когда мы придем. Пойдем, Крис. Ладно, ну, пока, все. Леди Нуар и мистер Бак, Спасибо вам за помощь. Да. Пойдем. До скорой встречи. Я открою Я сейчас перейдь. кроту и пойдем с тобой. А то, что такое кота? Да ничего. Не знаю. Так, пойдем в полицию. Нам там будет легче. Пойдем быстрей. Кратан. Так. Это что это мы? Это мы уже у нас. Нет. Ладно. Пойдем. Мне кажется, не показалось. Ой, точно я забыл. А. Прыгай, я тебя поймаю зон... на зонтик. Прыгай. Всё. <смех> так а теперь чудесный мистер Бак. Так, так я все исправил. Ладненько, мне надо дезансуриться. И так много получил. И так много сил сегодня потратил. Приветик. Йошкарла. Да-да-да, давай. Так, ты где, мой хороший дружочек? Я же, я же тебя догоню. Ты куда у меня от меня убегаешь? Эйзи. Куда ты от меня, друг, хороший убегаешь? кролик, набегаешь? <связывающий> кролик, тук ту ту Эйзи. Что тебе надо? Проходи здесь. Прошу. Аккуратно. Аккуратно. А, ну мне надо выкачать снова силу вернуть, и а потом я, я тебе дам. Ты мне так, иди отсюда. Тебе я ничего не делать не буду. Сюда? Так, кыш. Сюда да. Вот сюда и вниз. А, ну все, не надо тогда. А ты вот сюда встань, Санька. Все, все, все, там стой пока. Стой, там, сказал. Ладно. Вот так вот даже сделаю для да. таких, как ты. Так, я могу использовать... Ладно, я могу использовать... так все, закрываем двери. И будем детрансформа... Э, разделяемся. Тики. Кушай. Прядься. Так, Флав, пора возвращать силу. Паук, кролик, пауку, кролику. Так, паук талисман паука. Итак, запускаем. В обратную сторону. Так, вернем. В обратную сторону. Ну... Нажимайся. Вс, талисман был. Умето вот здесь. Тики. Давай. Алло, ты где там? Ай, чё, уже могу да. Держи, талисман. Правда, да, у него не там хорошо. название немножко сменилось, но ничего. Я Ладно, все, я Давай, все, видишь, все классно сработали. Так, а где этот Банникс, который Банникс, Банникс, который Банникс я забрал? Так, пойду я в лабиринт. А? Проходи в лабиринт. Держи. А, ну. Ах ты, баникс, быстро все исправишь. Баникс, исправишь все потом. Трансформируйся и исправишь. Всякие козлы тут шарятся. Зачем этот лабиринт? Мы еще построили бы там какие-нибудь лабиринты всякие там. Я пошел ну, да, да, Трансформация. Фу. Ушла? Да, в О, привет. Это она уехала. К сестре да, своей. Она? Она? Нет, к своей сестре. Китай. Долго? Нет, должность завтра-сегодня или завтра вернуться. Видишь, что тебя подвел, подвел мистер Бак? Меня тоже. Он, он классно сделал. Он классно сделал, на самом деле. Придумал, что так можно сделать. О, Рола. У меня очень нехорошие предчувствия подводы. По поводу вашего пульса и измерениям вы не нарушили никакой из правил. Да нет, нет, мистер Бак. По по это то же самое, что то есть со временем есть определенные правила, то, что нельзя. А, мистер Бак записывал нельзя. это все. Я ему камеру прилепил. Мне там смутило, там был Феликс, но герой там сказали то, что он добрый. Ну, если это просто Феликс без черного, то он добрый. А если это темный, -то, то это Феликс и нашего измерения. Но только он находится в темном измерении, потому что он не может надеть. Так а в темное может быть и в другом измерении. Нет, не может, потому что темные это побочная фишка для катаклизма. А, от... а эффект катаклизма у всех измерений разный. У некоторых волосы падают, зубы падают, слепеют, у некоторых они становятся разрушаются, их не клеток. Но значит, он там. Там? Но как он выбрался из измерения, то он выбрался есть только одним способом паука. Я не, Я не знаю. Но он в том измерении был. Смотри, одно из главных, самых главных правил, то что нельзя оставлять какой-то любой предмет тама. Если mm -hmm. какой-то, допустим, остался предмет из другого измерения, начинается разрешение, начинается разрешение измерения. Быть. Так что, я надеюсь, мы ничего там не оставили. Нет, мы не, а не лучше оставили. Лучше стереть, а еще лучше стереть память с тем, кого вы там видели, Баник с этим Баник. потом займется. Я сам этим лучше займусь. Да, займись. Тебя Так, ладно, все. Пойду я в Канаде башмак на интервью сегодня. Да. Я миллиардер. Бежу. Так, так, так. Идем к Надим Шамак. Так, так, так. Не на интервью. Подожду ее здесь, а он туда сяду.